говорит черный планета земля все будет взорвана то есть планета наших тупых созданий и я вырвусь вперед и я стану человеком потому что... Ладно, это все и меня осталось всех прибить не трогай меня не трогай Ммм. Mm.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 Теперь вс надел моим видео, как ты. Как ты испугал дух. Ты даже всех можешь испугать. Даже монстры картинка это. Картун. Может. Могу и испугать я всех. Если тоже дикий такой огромный, огромнее, чем ты, братик мой черный. Да, мы разорвем весь мир. Нет, видите, какая у меня миссия. Может, просто поможете? Нет. Зеленый на самом деле был нашим другом. И мы, отдам мстим за него. И вас мы похороним теперь в похороны, а не вы его. Так что, с, с, с Пабла быстро давайте нашего зеленого друга. Да, или иначе мы вас раздавим. Да, быстро. Не отдадим мы. Ах так. Миссия выполнена, что ли? Не, но ну я видел, что... То есть я слышал, что они сказали совсем другое. Что сказали, что мне дадим, то мы умрем. Блин, да что я так растянулся? Ну, короче, мне надо что-то делать. Служил этот кристалл. Кристальчик в меня. Все, я на полной уверенности. Я готов победить и защитить всю планету. Цыпливаюсь Планета Земля будет сорвана Вот это новости Капец Капец, она огромная Выше телека в смысле, она будет взорвана? Ну что, так осется? И станет нейтронной звездой? Пока что планета Земля сейчас расширяется. Надо помочь этому. Ты земле нашей, ведь Земля наш друг. И не было бы нее, бы где мы бы жили тогда. На Марсе. Земля уже поглощает всю систему. Вот что происходит внутри нее. Что, черт мать, происходит? Выключили свет! Что поделать? Ну ничего. Включается свет! Где свет? Через себя это YouTube не работает. А ну-ка. YouTube правда реально не работает. Что нам теперь делать, тупые? И блин выключить свет захотели да? Молодцы бы, конечно. Туч-туч! Как зеленый! А может, монстры хотят убить весь мир? Не, я не сдамся! Я буду работать! Проблемами и все проблемы будут решены! И весь мир спасется! Планета Земля сдуется! Э! Э! Что так темно стало? Где солнце? Солнца нет, солнца нету. Где солнце? Что так потемнело? Ночь так быстро и не может наступить и не наступает. Ай, какая-то происходит, еще свет выключился. Вообще ничего не сделаешь. М -м -м. Как я ненавижу. Как я ненавижу, я хочу уехать отсюда. Помогите. Мы вообще живем не на планете Земля, а в космосе. Получается, мы сможем летать. То есть на... На этой же земля планете! Почему мы тогда летаем? Походу это запрещенное место. Либо мы в каком-то здании. Где Последние четверти мы умрем. По-любому. А где солнце? Что там луна делает? И че она светит? Стоп! Что с временем? Что с временем? Свой воздушный шар делаю. Чтобы уже земля обжихвалась. И мы улетели на мах. А все наши враги оказались тут. И погибли, умерли. Я в этом... Я в воду. Я в своем, ведь... Здание. Ура, я сделал свое здание. Когда окажется этот зеленый, он попадет в ловушку. Свой воздушный шар. Он будет гораздо больше. Ну все, когда тут окажется зеленый, него точно конец, если он выживет. Это мой друг Сало, Сало сказал, что он тоже построит. Если у него выживет то у меня он точно не выживет. Сперва зеленый цвет попал к ебу. У я не буду быть тупой, ты бы ты бы видел себя, ой. Э, что тут все зеленое? Погодите-ка. А может в этом мире. Ты больше ничего не сможешь тут нарисовать. И зарисовать. Тут, тут, зеленый тут, тут, упал в ад.